Некоторые пары захотят официально оформить свои взаимоотношения. Но помним, что к концу месяца Меркурий становится ретроградным до, по-моему, 18 января. И это нежелательный период для каких-либо начинаний. 20 числа Юпитер перейдет в знак Зодиака Овен и настанет достаточно длительный период, когда больше будут проявляться смелость, решительность и настойчивость в поступках других людей. Этот год для тех начинаний, которые вы хотите завершить достаточно быстро. Также это время, когда люди становятся более смелыми, решительными и уверенно идут к достижению своей цели. 22 числа начнется дни рождения у козерогов. Плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного зимнего стояния. Козерожки. Быстренько посмотрим, что у вас будет в декабре. значит Начиная с 22 числа, когда солнце переходит в знак зодиака козерог ваш родненький. Чем мы поздравляем вас с вашими наступающими днями рождениями, то, конечно же, и появится ваша активность, проявится ваша активность, появятся шансы для активных действий. Но но начало месяца декабря, оно обещает быть активным для вашей скрытой части жизни, для чего-то тайного и того, что вы не афишируете. Ну, практически... С 6 по 10 Венера в обнимочку с Меркурием будут переходить из Стрельца в Козерог. Я думаю, что в этот период вы почувствуете прилив сил, прилив каких-то новых возможностей для реализации своих дел. Вы станете более неотразимы, вы станете более обаятельны, привлекательны для противоположного пола, ну и для своего в том числе. Вам будет легче договориться с окружающими, помогать вам будут очень ваша практичность, рациональность и умение расставлять правильные приоритеты. Само по себе начало месяца, оно может быть несколько конфликтным и похожим, знаете, на... Какие-то непредвиденные, неприятные ситуации, связанные с обманом. Ну, по, хотя бы подождите первые 5 дней, особо ничего на это время не планируйте, а потом уже у вас появится больше свободы. 8 числа произойдет полнолуние в знаке Зодиака, Близнецы. Оно тоже будет иметь некоторую конфликтность. Почему? Потому что будет Луна соединяться с ретроградным Марсом. Для вас это, я если не ошибаюсь, да, шестой дом, дом работы, здоровья. Ну, я просто думаю, что есть смысл обратить внимание на взаимоотношения со служивцами в эту дату. Особо сильно оно повлиять вроде как не должно, чисто теоретически. Далее, то есть чем ближе к середине месяца, тем более будут благоприятно складываться аспекты. Сейчас посмотрим для каких областей особенно это будет. Важно. С 17-го, ну, скажем так, 15, 16, 17 уже начнет четко ощущаться тригон от Венеры и от Меркурия к Урану Уран это ваш пятый дом Наконец-то, слава тебе Господи улучшатся взаимоотношения с вашими детьми с вашими любимыми возможно неожиданные знакомства благодаря вашей личной харизме и привлекательности к вам будут буквально слетаться потенциальные претенденты как бабочки на свет и благодаря вашему Меркурию вам удастся очень даже интересно построить диалог в своих собственных интересах. Прошу на это обратить внимание. Итак, 15-17 идеальное время для знакомств для любых любовных тем, для взаимоотношений с детьми, для праздничных мероприятий, для творческих мероприятий. Прям, Смотрите, 16 градус, 16, ну, очень удачно будет складываться. 20 числа Юпитер покидает рыбы и переходит в Овен, переходит на достаточно длительный период времени. Хотя вот почему я говорю, что долго. Давайте посмотрим точно. Так, 20, 12, 22 год. Где тут наш Юпитер? Вот он. Я так поняла, что 16 мая он переходит в телец. Угу. Ну, значит, до 16 мая у вас будет период для активных начинаний, для того, чтобы что-то быстро начать и быстро завершить, для достижения каких-то быстрых целей, и для вас эта тема связанная с домом и с семьей, ну, а также недвижимостью. 23-го произойдет новолуние в Козероге, в вашем знаке, это значит, что с этой даты для вас начнется новый месяц. Можно смело что-то планировать, начинать. Но помните, что с 29 числа Меркурий станет ретроградным. И также 29 числа он соединится с Меркурием. Так вот, 29. -е. В парочке они действуют очень хорошо, очень гармонично. Как правило, это говорит о легких способах. Достижения задуманного. Причем здесь еще и Венера будет соединяться с Плутоном к концу месяца, а точно такой же аспект был ровно год назад. Ожидайте какого-то крупного прихода. Может быть, любовь, может быть, ну, какая-то роковая страсть, роковая любовь, может быть, это крупные какие-то денежные поступления, но удача будет на вашей стороне. Так что я думаю, что конец года вам нужно будет как-то встретить необычно, подготовиться к нему очень серьезно и основательно. Я постараюсь сделать прогноз на новогоднюю ночь отдельно. Но ну, а вам желаю благоприятного декабря и до встречи в следующих прогнозах.